всем! С вами я, Мистер Фокс. Это моя первая серия по Майнкрафту. Запутался, хотел сказать Покет Дишн. Ну потому что я давно уже играю Покет Дишн. Ну, хочется сказать Покет Дишн. Ну что в Майнкрафте буду делать? Ну я там уже извиняюсь, конечно, я построил уже дом. Но я не нашла овечек Знаете, что я скажу? И давайте я сейчас удалю этот мир, который я создал, удалю при вас все эти миры, и потом я создам самый вот этот новый, самый новейший мир, хорошо? Ну вот если что-то вам не понравится, вы мне говорите, ладно? А то вдруг я что-нибудь... Ну не то сделаю. Видите, у меня столько выживаний. Давайте я все удалю, пожалуй. А второе, оставлю. Создать новый мир, выживание, дополнительно настройки мира, по умолчанию супер плоский, большой биом. вкл вкл генерация в вкл Оставьте пустым для случайного значения. Ключ для генерации мира. слушайте, конечно, говорите мне эти ключи для генерации мира. Я вообще не знаю ни один ключ, ладно? Просто говорите мне, и я.. Буду их записывать, и каждая моя новая серия будет сниматься. И, конечно, извиняюсь, что я, я весь болею, а мне сейчас еще на подработку. Так что моя серия будет недолго, я думаю, минут 10. Ладно, я просто расскажу, что делать будем мы в этой серии. Вот, ну, что-то у меня долго мир генерируется. Давай, давай, генерируйся, братан. Давай, браток, давай, давай, давай. Давай, браток, давай. Я давай говорю, давай, давай, браток, давай, давай. Ладно, подождем. Подождать, что сложно, да? Долго генерируется, вправду. Давайте пока что поговорим. А какой вы Майнкрафт любите больше всего? Может, по тишине, может, компьютерную версию. Ура, мир сгенерировался. Совет я. Хуй есть. Я в горе. Шофик такой, а вот слушайте, давайте перегенерируемся, а то у меня страшно становится от этого. Сохраните весь меню. Нет, лучше не сохранять. Дурацкий мир какой-то, да? Вот. Кидайте, пожалуйста, мне ключи. Пожалуйста, создать новый мир. Новый мир, как его назовем там? Да, что назовем его? так просто. Название, полностью настройки мира по умолчанию, супер плоский, большой биом. Вкл, вкл. Создать новый мир. Далее ж генерилы, это долго не будет. Ну вот. Что ж, вам сказать, я хочу вам предложить. Модов у меня нету, как я не умею устанавливать. Кидайте мне ссылки на видео. Ссылки на видео кидайте мне. И кидайте мне еще эти. Скины, моды. И кидайте ссылки на видео. Я буду смотреть, учиться и установлю какой-нибудь модик. Но не какой-нибудь, а много модиков я могу установить. Самое главное, чтобы вам было интересно смотреть. Вот. Так вот. вот мир сгенерировался. Сейчас вот я опять где-то. Не знаю, где я. Слушайте, я падаю сквозь текстуры. Господи, господи, господи. О! Есть, я появился все Вс, тут Что у нас тут попадется? Да, нехиленько. У нас тут. Панов, есть все. Давайте оставим сундук на память. Шучу я, что дурак, что какой-нибудь сундук оставлять на память. Сейчас прям. Вот. Скин мне кидать, я вам уже как сказал, да? Скины мне нужны. прилагает блин, лагает немножечко. слагал слагал слагал слагал гад. слушайте я не знаю как мои видео будут но я вроде бы снимаю через хайпер 3 там вроде бы не должно лагать блин сволочь может у меня компаж слабый вообще тупит сильно а вот все вот ну факел у меня обязательно Ох, как сразу нам волчки, да? Жалко косточки не попались. Давайте кого-нибудь из них одного прям ударим нафиг. Вот я хочу построить дом. Из... Я знаете, срублю сейчас все эти березки и я буду, ну нет, я просто наберу березовых досок, стаг... не знаю. Но вначале нам надо думать о обычном, доме, где я буду жить. А береза, я буду потом из березовых досок строить себе дом красивый. Или что, или сразу буду из березы строить дом? Вот. А что, давайте правы, сразу из березы дом будем строить? Вот. вот что-то странно волчки у нас генерировались, обычно в биоме, а, ну не таком, а в обычном. А давайте мы просто серию эту затратим на на на на на на на на на на на на строить домик. Моя. Знаете, я на на снимаю. Просто. Я, может, сейчас вымещу эту серию. И э, через 2 два, че, два, может даже три, а может четыре, я вымещу еще одну серию. Ну, уже вторая серия, как понимаете, да? Вот. Ну, знаете, я просто вас хочу сказать, э, кто знает, как переводится let's Play? Я скажу, кто не знает. Давайте поиграем. Let's, давайте, Play поиграем. Слушайте, а еще вот у меня один вопрос есть. Вот когда Лолошка играет в как он оформляет так свою страницу круто? У него ведь круто страница оформлена, да? А как у него так получается? Просто я вот когда свою страницу вчера весь день, это хотел улучшить как-то, то... У меня никак. А знаете, еще я могу, у меня есть такая штука. Моды не стоят, но я надеюсь у вас есть. Просто, знаете, можно найти Данж джунглей. И Данж э, всякого этого. Чего еще там? А, и Данж Пустыня. Я не знаю, Данж Пустыни я ни разу не находил, и Данжи джунглей я тоже не находил. Если я найду хоть в этой серии, ну не в этой серии, а в этом летсплее. Это хотя мой первый летсплей. Я вообще сдохну от счастья. Вот, давайте сейчас я нарублю еще столько же дуба. Вот. Так, вот. Кто, вот, я хочу спросить, кто играл в Minecraft World Edition? Конечно, я думаю, голосуйте за него все такое, но э, э, не отказывайтесь играть от, э, на планшетах или на... Э, чем вы играете? Не отказывайтесь играть в Survival Крафт. Там как на компьютере. Что ты на меня смотришь, как сейчас спальну прийти, там дышь, нафиг. Да знаете, я его не ударю. Я никогда не ударяю животных. Если я его ударю, меня ударят все они, и я умру. А если я опять появлюсь, то меня опять не ударят. Я красавчик. Вот, там нужны еще бутовечки. Вот. У нас барабаны. Барабаны идут гулять, бараны. Вот. Ну, ластплей, я думаю, самая крутая вещь, что есть, что можно делать. Вот <с> я расскажу вам историю. У меня болел друг. И потом, когда он выздоровел, он выходит на нам и нам говорит. Пацаны, мне проснился сон, что я иду иду по холодному льду. И пришел на какой-то теплый и пришел на какое-то теплое место, а там, <смех> а там это лежит теплый теплый камень и говорит ему <смех> снималось плея <play> по майнкрафту <смех> и мы все ржали там над ним, а потом как выяснилось он реально снимает плея и я хочу вам еще сказать вы знаете что ложка в очках ходит нет я, конечно ничего не имею против я сам в очках сижу, вот, ну потому что у меня такой, ну у нас родовое это с родителями. У меня все в очках. Не думайте, что я там ботаник или еще кто-нибудь, вот. А Лолошка крутой чувак. И я, знаете, если хотите, я вам расскажу, как Лолошка делает такие прикольные эти. Они Анимеш... не они мышки, а как называют -то? аватарки для своего ну, тренгра... ну своего YouTube вот. сейчас я переплавлю доски переплавлю тупое имя вот и 45 таких у меня будет березовых красивых вот ну что давайте на этом закончим ну я конечно не прощаюсь с вами давайте звони ну не звоните ну, как сказать вам? Просто, я вам буду вымещать мой скайп, если что, вместе поиграем. Говорили сейчас... А давайте найдем еще как раз дом. Не дом, а место для дома. Вот у меня один друг есть, он дохрена задрачивает, смотрите, он может сесть в 6 часов вечера, да, и вылезти только в час ночи. Это просто что? Ту ужас, да? Задрот, я вообще называю задрот, он говорит. И, и что такого? Вау, как у вас тут много, ребят? Слушайте, вы тут не больны случайно чем-нибудь. Например, размножением мной нах... Собаки, блин. Тупые, умные. Тупые, умные. Хорошо, собаки нас не Такие сказали. Тупые собаки. Собаки такие. Кто мы? Какие тупые? извиняюсь. Конечно, знаете, ребят... Ну, вот тут вот будем строить дом. Да? Ну что, подписывайтесь, дорогие друзья. С вами был я, мистер Фокс. И я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Вот, ну все, пока.